Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я хотел бы рассказать вам о своем топе лучших девайсов до 30 долларов. Но перед началом этого ролика я хотел бы сказать, что этот топ составлял я. И все девайсы, которые в нем находятся, пробовал лично я и могу смело вам посоветовать. Если вам он не понравился, то прошу в комментарии. Там и пообщаемся. На пятое место я не мог не поставить свой любимый девайс. Да что уж скрывать, у меня один лежит в машине, а второй всегда ждет дома. И практически у каждого моего друга и подруги есть этот девайс. А речь пойдет о Vapores Bar Pod. Почему же он топ? Во-первых, он настолько маленький и компактный, что вы даже не почувствуете его у себя в кармане. Во-вторых, это его необычный форм-фактор. Действительно, держать его в руках одно удовольствие. В-третьих, это, конечно же, регулировка обдува. Есть четыре режима. Да, они сильно друг от друга не отличаются, но все же это полноценная регулировка обдува. В-четвертых, это, конечно же, его прекрасные картриджи, которые довольно вкусные и хорошо передают никотин. У барпода, как и у всего на этой земле, есть свои минусы. Первый, это, конечно же, небольшой объем картриджа. Вам придется довольно часто его заправлять. Второй минус, это объем аккумулятора. Из-за своих компактных габаритов, аккумулятор там тоже довольно маленький. И вам придется его заряжать как минимум 1-2 раза в день. Но за цену всего в 17-18 долларов, это невероятно качественный девайс. А на четвертое место я поставил девайс, который некоторые обзорщики в шутку называют металлическим обмылком. А речь пойдет о Renovo Zero Mesh. Приблизительная стоимость 23-25 долларов. Это довольно хороший девайс от крутого производителя. Огромная палитра цветов, удобный форм-фактор и довольно приятная тяжесть, благодаря чему удержание девайса становится максимально приятным. У девайса потрясающие картриджи объемом 2 мл, они обладают прекрасным вкусом и передачей никотина. Внутри девайса располагается довольно крупный аккумулятор на 600 мАч и при умеренном парении его хватит на один день. А если все же он у вас разрядится, то от 0 до 100% он заряжается примерно за 40 минут. Ну и вишенка на торте это три режима парения. Переключаются они при помощи небольшой кнопки, которая находится под названием девайса. Есть 9, 10,5 и 12,5 Вт. Ну а середину моего топа занимает девайс, который уже успел стать легендой. Речь пойдет о Vupu Vinci Pot. Приблизительная цена 30-31 доллар. Это великолепный под с очень крутым дизайном и огромной палитрой цветов. Внутри него нас встретит аккумулятор на 800 мАч. Заряжается он от 0 до 100% всего за 1 час. В верхней части располагается картридж объемом 2 мл, он довольно вкусный и хорошо передает никотин. Также у этого девайса есть полноценная регулировка обдува. Я могу смело советовать данный девайс любому пользователю. А на второе место я ставлю девайс, который с легкостью поразит любого человека. А речь пойдет о Vupu Vitru Pro. Примерная стоимость 30 долларов. Он невероятно легкий и компактный, также обладает огромным количеством разнообразных расцветок Корпус мода выполнен из металла и покрыт софт-тачем, благодаря чему удержание данного девайса становится максимально комфортным Внутри этого крошечного девайса располагается по-настоящему большой аккумулятор на 900 мАч а самое интересное, что у этого малыша есть небольшой экранчик и полноценная регулировка мощности от 5 до 25 Вт. В общем, это действительно классный девайс, который я также могу смело рекомендовать любому пользователю. Ну а первое место занимает поистине один из лучших девайсов на сегодняшний день. А я говорю про Avio Box от компании Joyetech. Это устройство стоит всего лишь 24 доллара. И за эти деньги вы получаете девайс с новой технологией испарителей, благодаря которой вы просто напрочь забудете про Гарик. Поскольку как только в вашем картридже закончится жидкость, устройство не даст вам сделать затяжку. Оно будет просто вибрировать и выбивать ошибку до тех пор, пока вы не заправите свой картридж. Девайс невероятно легкий и удобный, и очень приятно ощущается в руках. Внутри него спрятался огромный аккумулятор на 1000 мАч, который заряжается максимально быстро. В верхней части находится картридж, который работает на сменных испарителях, о которых я уже говорил немного ранее. Они довольно вкусные и реально классно передают никотин. Ну и, конечно же, не стоит забывать про прекрасную сигаретную затяжку в этом устройстве. Если вы не согласны с моим топом, то пишите свое мнение под видео в комментарии. Там и пообщаемся. А я хочу вам сказать спасибо за просмотр. С вами были, как всегда, Глеб и сигарет нет. И до встречи в следующих видео.